Ну, прикинь, сегодня у нас маленькая такая распаковочка. Такой пакетик. Не помню, что там такое заказывает. О! Это марля для глашки. Беря, да, называется? Вот такая вот. Марля. А, ничем даже не пахнет. Все. Вот такая сегодня интересная распаковка. Ссылку я дам в описании, наверное. Пойду уже не подарю.